Канал Компас инвестиций 2.0. Чего хотел сказать? Да просто подпишитесь на мой второй канал. На нем есть все видео, даже те, которых нет на моем основном канале. Подпишитесь и все. И бодрого заработка, ребята. Я рад приветствовать вас на моем канале. Компас инвестиций. Ребят, сегодня рубрика у нас, как обычно, без вложений. Почему так? Потому что мне пишут, Мишаня, где же заработать? Вот этот... Доллар, полтора бакса в интернете за один час. А это за один час с одного сайта или за несколько часов с одного сайта, или, быть, может, со многих сайтов. Ребята, конечно же, со многих сайтов. Если вы соберете все сайты, которые вот я показываю в нескольких видео, и будете собирать один час, вы соберете один час бакс с этих нескольких сайтов. Сегодняшняя подборка, которая обязательно должна быть у вас в вашем списке этих сайтов, это сайты, опять же, без вложений. А в некоторых сайтах, скажу сразу, есть вот бабла, то есть возможность инвестировать немножко денег, но я предупреждаю всех на сайтах без вложений вводить реальные деньги ваши не надо, потому что там вы только собираете. Эти сайты, ребята, очень часто закрываются. Если вы потеряли время, то это ну, для некоторых ценнее чем деньги но если у вас много времени то я думаю что такой заработок вам подойдет и даже если сайт закрылся то вы без вложений ну, потеряли сайты потеряли вот эти деньги без вложений которые вы собрали ну что ж не будем к тянуть кота за причина места давайте уже начнем на первом месте ну не на первом месте а я бы сказал сайт с конца это же знаменитый немецкий букс на котором мы можем собирать абсолютно не тратя никаких копеечек своих шелестящих да? или звонких для начала давайте я выйду из Аккаунта и покажу, как же здесь зарегистрироваться. Регистрация здесь простейшая, но так как сайт немецкий и работает уже более чем пять лет, насколько я знаю, то можно здесь ему доверять. Итак, нажимаем на кнопку регистрация. Ссылочка в описании на него, и указываем имя пользователя, пароль. А вводим второй раз свой пароль. Указываем, конечно же, Gmail, куда придут все ваши пин-коды, верификационные ссылки и так далее из этого сайта. Здесь будет ваш пригласитель. В данном случае, если вы мне благодарны, то оставьте пригласителя меня. Вы увидите. Мой айдишник здесь. Отдавим птичку и все. Практически мы уже зарегались. Также ставим сюда. Переключайте, что мы согласны с, с условиями и политиками этого сайта. И нажимаем на кнопку регистрации. Не забудьте перейти на e-mail и подтвердить свою регистрацию. Ну а я уже зайду в свой аккаунт. И сейчас... Залогинюсь. Так, вводим все свои данные даем птичку и нажимаем войти Вот таким симпатичным интерфейсом нас встречает Данный сайт. Давайте же бабло здесь поднимать Сразу хочу сказать, для начала Не спешите. Надо ввести свои данные Куда же вы деньги будете потом выводить? А выводятся они в настройках Зайдем сейчас мы в настройки нашего аккаунта Это все находится у нас вот здесь И нажимаем настройки аккаунта На данный момент, раньше были там и другие Платежные системы, но на данный момент Только биткоин доступен. Его можно прописать Вот в этом поле, а Адрес биткоин кошелька. Многие у меня спрашивают, где же взять. Ребят, если у вас его нет, можете на бирже зарегать, допустим, на Binance или бинанс как его некоторые называют. Хотя правильно пишется бинанс Либо даже на Pair кошельке. Просто себе заведите Pair, там есть вкладка Bitcoin. Нажимаешь на нее, тебе дают адрес биткоин кошелька. Все, тебе больше ничего не нужно, указываешь ее сюда, и все. Ты будешь получать выплаты на Pair в битках, а биток? Нынче сейчас дешевый. Собирай сейчас вполне будущем он будет стоить много, поэтому выгодно, выгодно, ребята, выгодно. Итак, как же здесь зарабатывать? Все, мы прописали, настроили, готовы. Нажимаем бонус за просмотр. Хочу сказать сразу: у них появилось сейчас мобильное приложение. Будь вы поклонник яблочных продуктов, Apple Store, да, если у вас Apple, вы можете поставить. Соответственно, нажав на эту кнопку, на Apple, либо если вы любите Андрюшу, Android, то, соответственно, давите на Google Play. Установили приложение и, как они нам говорят, смотрите рекламное объявление везде, где бы вы ни находились. Только лишь загрузите их приложение. Но если вам удобно это делать со стационарного компьютера, ну, либо с ноутбока, либо с телефона непосредственно на сайте, то вы можете это делать, нажав на кнопку. Итак, ребята, здесь можно зарабатывать без всяких преувеличений до 2 рублей, русских рублей в пересчете на рубли по данному курсу в несколько минут. Для этого смотрим, какая цена. На данный момент просмотр в течение 5 секунд этого файла, этого сайта, скажем так, будет стоить тысячная бакса а это хочу заметить достаточно неплохо соберите 10 таких просмотров получается один цент один а цент это сейчас у нас 6 ,001. Где-то 7 рублей, да, 6 рублей, 7 с копеек. Неплохо. Ну и так дальше. Давайте, допустим, просмотрим. Нажимаем сюда, и мы видим, что у нас загружается сайт. Идет отчет времени. Мы должны дождаться, когда у нас отчет этот закончится. И нам будет эта сумма зачислена. Хочу сразу заметить, что зачисляется тут в баллах, а баллы равны именно баксам. Они называются здесь эти баллы единицами. До этого у меня на балансе было 0,5, стало теперь 0.06. Да? Ну, плюс. 001 плюс 0 01 тысячная, скажем так. А давайте посмотрим еще для примера. Ну, к примеру, вот это. Кстати, здесь, смотрите, за 60 секунд, за 1 минуту уже дается 1 цент, ребят. 1 цент это 6 рублей. На вашем аккаунте будет премиальные рекламы. Их будет всего лишь несколько. На моем аккаунте, видите, 2. Поэтому я могу получать по 2, ну не по 2 цента, вот по 1 центу, да, плюс 005 цента. Это у нас получается где-то 6 рублей 70 копеек, плюс половина от этого, где-то порядка 10 рублей. Просто просмотрев этих два баннера. Очень круто. А вы мне спрашиваете, как я могу 1 бакс в час собирать? Ребята, очень легко и просто. Это были простые, которых много. Ну, а давайте посмотрим, например, кошерный, так сказать, заряженный баблом. Открываем. Так, что-то у меня не открылся. Давайте еще раз нажмем. Ха. ха ха, -ха. Данная реклама дается только для премиум клиентов. не здесь, чтобы стать премиум клиентом. Ага. То есть, смотрите, а, аккаунт у меня здесь не премиум, но вы можете его приобрести. Дело ваше, будете приобретать или нет. Но реально букс данный платит уже более чем 5 лет, поэтому я советую приобрести. А, можно посмотреть без всяких оплат вот этот баннер. Смотрим, у нас идет просмотр в течение 5 секунд и мы получаем деньги. Ребят, по поводу премиалки уж сами решайте будете брать не будете брать это дело ваше а так видим просмотрели идем мы опять на наш аккаунт проверяем наши поинты наши единицы и видим что они увеличились на одну тысячную поэтому о рекомендую ссылочка в описании Следующий сайт или экономическая игра Ребята, но не спешите выключать и проматывать Это видео, это игра без баллов Без заглушек и без какой-то Ерунды, здесь можно зарабатывать И я вам советую это делать, потому что Обычные экономические игры начинают вставлять палки в колеса Заставляют пополнять реальные деньги Чтобы вывести бабло, пока что здесь можно Вывести без вложений Поэтому спешите, без баллов игра На данный момент собираем только без вложений Не нужно реальные деньги вводить Итак, ссылочка будет в описании Interfood Корпорейшн Нажимаем «Вход». Так, стоп, мы ж не зарегались. Куда же? я? Куда сейчас спешу? Нажимаем кнопку «Регистрация». Вот, вот та кнопка, которая нам нужна. Как обычно, по традиции. Логин, e-mail, пароль. Повторяем пароль. Птичку здесь, регистрация. Не забываем пройти на e-mail, подтвердить свой аккаунт. Но у меня уже есть аккаунт, поэтому я зайду в него, нажав на кнопку «Вход». Угадываем капчу, как только мы ввели свои данные. Также нажимаем «Войти». Сейчас я зайду в свой аккаунт и покажу, как же здесь зарабатывать без вложений. Играя, ребят, без баллов на данный момент. Кстати, классно у меня аватарка, да? Ну ладно, не смейтесь. Так сильно. Мы должны здесь зарабатывать без вложений, ребят. Но также тут есть и ежедневный бонус. Давайте его сейчас соберем. Нажав на кнопку ежедневный бонус и получим. Итак, здесь вы можете получить ежедневный бонус. виде нет. На счет для покупок. Бонус рассчитывается по таблице ниже. Вот, пожалуйста, да. Сумма ваших пополнений. То есть у меня, конечно, пополнений тут нет никаких. Поэтому мы сейчас получим, наверное, минималочку. Давайте нажмем пополнить. Точнее, получить бонус. И мы получили 21 монету. Потому что мы находимся в нуле. Что же за бонус для покупок, ребята? Это те монеты, которые мы можем потратить на покупку здесь каких-то объектов. А здесь и главные объекты это еда. Разные блюда, которые будут нам приносить реальные деньги для вывода. А их можно вывести уже сейчас без вложений. Но это на данный момент. Потому что потом они будут, если вы не поторопитесь, какие-то палки в колеса вставлять и придумывать без э, реальных вложений и получится потом жидкость Есть же частный бонус, давайте посмотрим. Можно его получить. Также успешно получили один с монет. У нас уже 32 монет без вложений. И давайте посмотрим, что у нас тут можно приобрести. Итак, итак, нажимаем а купить блюдо. Давайте приобретем какое-нибудь блюдо. У нас есть 32 монеты. Доходность, цена, количество монет. Да, хрена. Извините за мой французский. Так, плов доходность 2000 монет ничего у нас нет здесь пока да не хватает нам блюда какой-то тирамису в блюдо и так далее монет у нас очень-очень много но я знаю что здесь можно просто лишь получить одно блюдо в подарок как только вы здесь зарегистрировались насколько это я знаю то есть без каких-то вложений любезный подписчик который поделился со мной этим аккаунтом уже оказывается здесь Выбрал одно блюдо, поэтому, увы, ребята, не получится мне вам его показать, но а, блюдо уже есть, поэтому вы можете пройти зарегаться, получить одно блюдо и получать с него чистый профиль. Но без вложений только мы здесь работаем, поэтому идем в серфинг и начинаем серфить сайты, на этом зарабатывать. Есть несколько способов, и несколько вот на данный момент их два в серфинге. Допустим, отличный сайт. Всего 451 просмотр остался. Давайте на него зайдем и посмотрим. Мы видим, да, что у нас интерфудбис появляется и окончание таймера. Небольшое у нас еще осталось а, в размере 10 секунд. Дождемся, пока у нас таймер полностью заполнится. Таймер у нас подошел к концу. И мы выбираем, сколько здесь у нас есть звезд. Итак, 3, 6. Выбираем количество звезд. Спасибо за понимание. Бабки нам начислились а давайте посмотрим что у нас тут есть для вывода а это самое главное то есть можно вывести теперь идем в задание какие же здесь задания можно выполнять и получать за это ребята здесь есть серебро серебро для вывода денег а скачайте файл и получите 30 серебра нажимаем выполнить пожалуйста скачиваем данный файл и получаем за это 30 серебра на вывод естественно если мы нажмем сюда давайте посмотрим наш баланс так не получается кстати не пренебрегайте ежечасным бонусом так как он наиболее часто дается бесплатно вы можете его получать так нужно зайти в мой профиль и потом нажать на вывести можно выводить на эти платежные системы, также и на мобильный телефон. Пока что у меня нет. Курс одной игровой валюты это 100 монет 1 рубль. Ребята, поэтому сейчас у меня на данный момент есть 11 копеек. Ну и 20 долей копеек. Вот буквально пару, пару кликов я сделал. Не, не брегайте этим, обязательно используйте данный сайт. Кроме всего прочего, здесь можно добавить свою рекламу и, соответственно, привлекать рефералов, других каких-то направлении людей искать с помощью размещения рекламы на данной экономической игре она совмещена э, в виде заработка как серфинг как букс и как экономическая игра но я его рассматриваю только лишь без вложений идем в серфинг размещаем допустим свою ссылку э, выбираем какой пакет вы будете использовать да. соответственно чем круче тем быстрее тем лучше но и дороже название ссылка целевая и также выбирайте тариф вот здесь Достаточно-таки дешевый, потому что, смотрите, за эконом получаете всего лишь тысячу переходов по вашему сайту, по вашей ссылке за 40 рублей. Ребят, Интерфуд, ссылочка будет в описании. И следующий сайт, ребята, где вы можете заработать без заложений и Интеркарс. Многие мне напишут, что ты рекламируешь скам. Этот проект не платит, ребята. У этого проекта очень частый рестарты объясняю что это такое то есть проект работает несколько месяцев потом раз закрывается и деньги не платит поэтому только без вложений то есть без фанатизма ребята зарекались. здесь есть опция где вы можете поднять бабусики без вложений и все вывели их если конечно же на этот момент еще он будет платить ссылка будет в описании заходим используя ваш логин e-mail, пароль повторяем пароль и не забываем поставить здесь птичку. Даем на кнопочку зарегистрироваться и все. Вас уже должно зарегистрировать. А я же зайду в свой аккаунт, нажав на кнопку Войти, отгадаю капчу и нажму зеленую кнопочку Войти. Итак, Интеркапс. Здесь, конечно, можно вводить свои деньги, но этого делать не надо, ребята. Ни в коем случае. Потому что здесь очень часто рестартится проект. То есть потом она заново начинает с нуля. Всех приглашать. Итак. Здесь можно заработать без вложений. Поэтому идем в ежечасный бонус. И каждый час получаем бонус. Без вложений мы получим вот это количество монет. То есть можно их будет вывести. Потом на данный момент после рестарта он всегда дает вывести без вложений. То есть без использования каких-то баллов. Также можно использовать серфинг. А, допустим, посмотреть данный сайт. Еще можно его 600 раз посмотреть. И за это получить вот это количество монет. А всего просматривать его нужно 40 секунд. Но в активном окне. То есть уйти с этого сайта у вас не получится. Иначе таймер остановится. Давайте подождем. Таймер уже подходит к концу, остается всего лишь одна секунда. И нужно выбрать количество звездочек. Отлично. 6,4 монеты мне были зачислены. Проект Inter Cars, Как видно. Также здесь есть выполнение заданий. Можно, допустим, стать моим рефералом здесь и получить 20 серебра. Ну, это вот эти как раз таки монеты. То есть начинаем задание выполнять, и после выполнения мы получаем монеты на вывод. Давайте нажмем вывести вывод здесь на эти платежные системы, но мы не можем заказать выплату, потому что сумма наших выполнений не более чем 20 рублей. То есть на данный момент сайт, ребята, опять находится в режиме а. не пополнил не выведешь, поэтому имейте в виду. Вы можете здесь собирать и когда только появится возможность вывести без вложений, тогда вы только будете это использовать. Поэтому сайт часто, как я уже говорил, рестартится, изменяется здесь правило, что имеем то имеем. Ссылка будет в описании. Советую его себе в копилочку оставить на будущее. А мы идем дальше. Следующий сайт экономическая игра Suicide Squad отряд самоубийц по мотивам знаменитого фильма, а может быть даже комиксов. Я комиксы не читаю, поэтому не могу вам точно сказать. Ну ладно, ссылочка будет в описании. После прохождения по ссылке нажимаем на кнопку Зарегистрировать аккаунт. Указываем все ваши данные. Здесь такая достаточно большая форма. Логин, e-mail. Придумываем пароль. Два раза, да? Потом указываем кошелек PR и указываем платежный пароль. Это, как правило, пару цифр либо букв. Отгадываем капчу, нажимаем зарегистрироваться, но перед этим не забудьте поставить здесь птичку. Я же зайду в свой аккаунт, потому что у меня уже здесь аккаунт зарегистрирован. Нажимаю на логотип, ввожу свои данные, ознакомлюсь с новостями и все. Итак, на данный момент, вы видите, у меня 20 рублей пополнено и на рефералах я уже что-то здесь заработал. Но, ребята, повторяюсь еще, только без вложений, без всякого фанатизма благо здесь есть данный способы, есть серфинг заработок на кликах и так далее давайте посмотрим на серфинг 624 просмотра еще возможны допустим переходим по этому сайту по этой ссылке и мы должны посмотреть несколько секунд пару секунд всего лишь остается и нам надо отгадать данный пример Итак, это здесь будет троечка отлично 6 монет нам было начислено в отряде самоубийц давайте обновим страничку так где же наш наши деньги зайдем в профиль и посмотрим Итак, вот вот они все монеты ребята здесь мне были начислены выше показанные монеты также есть бонусы заклейки получите бонус с монетами на баланс для покупок Бонус удается один раз в сутки генерируется от 10 до 100 монет на данный момент я вижу что у меня нет возможности собрать данный а, бонус, да, на всякий случай давайте отключим отблок может быть он у меня тогда появится давайте обновим страничку после включения любых блокираторов рекламы но нет но нет бонус уже был собран мною хотя если не по-честному это не мой аккаунт это аккаунт одного моего хорошего друга который он мне дал для того чтобы показать поэтому ребят не нужно говорить что я привлекаю рефералов я просто хочу вам показать что есть реально такие проекты которые можно заработать без вложений поэтому ребят пожалуйста welcome также есть бонус за видео то есть сделайте видео про данный проект и получаете бонус от данного проекта данной экономической игры итак давайте зайдем в наш профиль закрываем тут можно посмотреть все наши данные а, и сколько денег у нас есть да также присутствует раздел с выплатами нажимаем одноименный раздел выплата и внимание для возможности вывода заработных средств необходимо пополнить счет минимум на 30 рублей поэтому ребята без вложений как только проект даст возможность выводить деньги без вложений, только лишь тогда вы должны будете здесь пробовать выводить деньги. Оставим этот проект на будущее. Следующий проект называется «Add Profit». Отличный проект, потому что аналоги у него были, но на данный момент аналоги очень сильно зажрались, и не такие уж щедры, а этот проект новичок, поэтому он вначале, как обычно, наиболее щедрый. Что же здесь нужно делать? Очень просто, мои друзья, ставить нужно расширение для браузера, которое будет показывать рекламе в фоне, на разных других сайтах, не будет заслонять вам весь экран. Допустим, как э, с тем же аналогом с серферном, которым платит не так уж и много, но и в то же время показывает вам постоянно везде заслоняя экран навязчивую рекламу здесь же намного все удобнее итак ссылочку на этот Profit найдете в описании данного видео после этого нажимаем на кнопку регистрация указываем свои e-mail пароль и нажимаем зарегистрироваться не забывайте что нужно пройти на все ваши активационные письма, которые придут на ваш e-mail, указаны здесь, и активировать ссылку, которая будет в том e-mail. Но у меня уже есть аккаунт, поэтому я зайду в свой аккаунт на Ad Profit, укажу все свои данные и нажимаю на кнопку «Войти». Итак, сохраним все свои данные. Давайте будем разбираться, как же здесь зарабатывать. Ребят, здесь заработок только без вложений. Для этого нажимаем «Установить расширение». Проверено, ребят, никаких вирусов. Недаром здесь уже пользователи. 41 тысяча. Нажимаем «Установить». Нажимаем «Установить». Это расширение. Расширение f Profit установлено. У меня вверху такая черная плашка на экране, поэтому вы не видите. Но там появится рядом с вашим аккаунтом в гугле такая синяя плашка. Штука, такой синенький кружочек с белой галочкой. При нажатии на который я увижу табличку. Личный кабинет, показы включены. То есть могу отключить, а могу включить. Когда у меня включены показы, я вижу на разных сайтах, на разных ютубовских роликах, да, когда вы смотрите там, допустим, чем-нибудь ролик, сидите себе с попкорном, сидите там с чайком, смотрите какой-нибудь видосик интересный, всплывают разные баннеры. За просмотр данных баннеров вы будете получать реальный деньги тут можно также размещать свою рекламу ну и можно выводить деньги нажимаем вывод средств и давайте посмотрим что здесь есть а прописывайте все свои данные допустим а свой номер перри кошелька минимум на него 5 рублей а либо яндекс кошелек уже соответствующие другие минималки тут это 25 рублей на других также можете перевести деньги на рекламный баланс чтобы искать допустим рефералов какой-то свой проект для этого можно Нажать управление рекламой, создать рекламную кампанию, указать ссылку, либо баннер указать при переходе на данный баннер, куда будет перебрасывать человека. И он может стать вашим потенциальным рефералом в любом указанном в баннере проекте. Также присутствует партнерская структура, целых, ребята, 7 уровней. Партнерская ссылка есть и вы можете получать реферальное вознаграждение за приведенных ваших партнеров С первого уровня платят целых 10% К слову говоря, у серфернера, у старшего брата данного проекта реферальное вознаграждение, насколько я знаю, с первого уровня всего лишь 5% Ребят, ссылочка на Ad Profit будет в описании, а мы идем дальше и последний сайт, который завершает эту плеяду сегодняшних сайтов без вложений в этой подборке, ребята, surf.рф. Младший брат серфера, но на котором можно также заработать и неплохо, потому что старшие братья зажираются и платят намного меньше. А здесь самое начало. Будьте в числе первых, запрыгните в этот паровоз, который сейчас только начинает набирать обороты, начинает набирать скорость. Итак, а ссылку найдете. На данный сайт в описании переходите и нажимаете кнопку регистрация. Регистрация простейшая, с которой справится даже макака. Указываем ваш Gmail, повторяюсь еще, потому что на Gmail приходят все активационные письма. Указываем ваш юзернейм, пароль и давим на кнопочку зарегистрироваться. Но у меня уже аккаунта есть, поэтому я нажимаю авторизоваться. Вожу все свои данные и синяя кнопка авторизоваться дает мне возможность попасть в мой кабинет. Итак, ребята, здесь есть два направления. Это рекламодатель и как пользователь. А пользователь, который будет зарабатывать, у пользователя будет просто внизу экрана всплывать баннер, при просмотре которого я буду получать деньги. Он будет всплывать не только на данном сайте, он будет всплывать где угодно. Будь это сайт SurfBee, либо если вы будете просматривать, допустим, видеоролики на YouTube, будете а, серфить любимые сайты, у вас будут всплывать такие баннеры. Как бы не очень удобно, достаточно большой баннер, хочу вам сказать, но что уж делать, если вы хотите реальные шелестящие зеленые бумажки получить. А здесь именно баксы, именно баксы, друзья. Итак, как же начать зарабатывать? Для этого, чтобы не тянуть кота за яйца, вы мне скажете, Мишаня, что ж ты так тянешь, давай уж перейди к заработку, бабло рубить. Нажимаем расширение, нажимаем Google Chrome. И нам сейчас будет устанавливаться расширение для Google Chrome. Ребят, не переживайте, данный э, сайт, данное расширение абсолютно безопасное, которому доверяют более чем 20, э, 22 тысячи человек. Видим, отзывы прекрасные, 4 плюс звездочки. Нажимаем на кнопку установить, нажимаем установить расширение и в верхнем правом углу появляются у нас 3 полосочки возле вашей пиктограммы с вашим аккаунтом Google Chrome. Если у вас, конечно, Chrome, Если у вас другие какие-то браузеры, то вы можете выбрать их вот здесь. Итак, у меня уже расширение установлено. Я уже буду видеть а, всплывающие баннеры. Если что-то у вас не появляется, то вы можете нажать на пиктограмму а, этого расширения в верхнем правом углу и... Вот здесь посмотреть, что у вас тут все авторизовано. Также можно установить настройки безопасности, посмотреть свой баланс, либо сделать вывод денег. Нажимаем вывод денег, и мы видим, что сейчас у меня 10 в минус шестой степени бакса. То есть 0, и очень мало денег. Минимальная сумма денег на вывод очень мала. Здесь, ребята, по сравнению с другими расширениями, это 3 цента. 1 цент сейчас примерно 7 рублей. А, посчитайте сами. Поэтому где 40 рублей, где... 100 рублей есть в некоторых расширениях, здесь все намного демократичнее Позволит вывести даже школьнику Итак, если вы же все-таки хотите привлечь какие-то потоки людей Либо накрутить на ваш сайт а, посещалку, то это можно сделать просто разместив рекламу здесь Итак, нажимаем раздел реклама, нажимаем мои баннеры Берем с любого проекта а, баннеры и используем их для размещения здесь а, Вот видите Баннеры, которые уже здесь размещены, которые уже привлекают людей на эти реферальные ссылки. Хочу сказать, что данный аккаунт для демонстрации, для показа в этом видео, мне дал в аренду один мой хороший друг. Поэтому ссылочка, кстати, его реферальная будет в описании, ребята. Для вас только лишь как контент для того, чтобы вы заработать могли даже без вложений. Если у вас нет копейки, если у вас есть только лишь желание, если у вас есть просто горящее желание поднять бабла. Хоть уже чуть-чуть, но уже в самом начале копеечку, копеечку поднять. Итак, ребята, ссылочки на все проекты будут в описании. Также не забывайте ставить этому видео класс, подписываться на мой канал на YouTube. Нас уже здесь почти 124 тысячи подписчиков, ребята. Я буду благодарен вам за любые слова поддержки. Пишите свои ваши комментарии внизу. Ну и ребята, да прибудет с вами профит. Пока-пока.